Еще не слишком поздно. События на Украине нельзя называть войной. Это специальная военная операция, отметил постпред России в организации Василий Небензя. Он возложил ответственность за кризис вокруг Украины на Киев, который саботировал все Минские соглашения. С сожалением, констатирую по итогам дня, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса.